Всем привет! Ты когда-нибудь видел пукающих змей? Смотри подборку до конца, там еще будет много чего интересного. Такое явление называется светящееся море, оно происходит благодаря фитопланктону, который в определенное время года поднимается на поверхность воды, а во время соприкосновения с предметами или сушей начинает светиться. Когда продавец в магазине не обманул и сказал, что у него самая свежая рыба Видимо оператор этого видео получил настоящее удовольствие дразня этого комара. откуда эти кадры эти снимки сделал спутник марса на который установили самую мощную видеокамеру благодаря чему можно рассмотреть поверхность планеты во всех ее подробностях Заключенному удалось сбежать из строжайшей тюрьмы в Индии и когда его поймали, попросили продемонстрировать как он это сделал. Видимо он где-то допустил небольшую ошибку в своих расчетах. Все самое неожиданное случается тогда, когда ты думаешь, что хуже уже быть не может. Этот огненный торнадо появился во время лесного пожара, создав еще более неблагоприятную атмосферу, похожую на фильм ужасов. Наверное, у каждого на работе есть такой напарник. Этот парень просто хотел вынести мусор, но вместо этого мусор вынес его. Это маленькое создание обладает невероятной способностью и может поглощать яд других моллюсков, а затем использовать его в качестве своей защиты, за что он получил название голубой дракон. От тапка правосудия еще никто не убегал. Вот как выглядят настоящие монстры под кроватью. Если вы не любите темноту, то всегда можете купить такую лампу и освещать пол района. Такого способа приготовления попкорна вы точно еще не видели. Если у вас есть дети, то вы должны прекрасно понимать этого отца. Чтобы узнать дорогу, не обязательно спрашивать ее у людей. Что не сделаешь, чтобы почилить в бассейне? Фиксики в реальной жизни. Наглядный пример фразы свой среди чужих. Видимо этот песик хотел помочь своей хозяйке побыстрее помыть посуду. Пожалуй, это самый эпичный ролик, который я видел за последнее время. Вот что видят игрушки, когда вы в детстве принимали ванну. А вот так создавалась классика мирового кинематографа. Всегда найдется тот, кто захочет испортить твою работу. Вот почему нельзя доверять железнодорожным переездам. Такое причудливое сооружение придумали в Японии, это надувной концертный зал, который можно установить в любом месте, надув всего за пару часов. Пиши в комментариях, какие подборки хотел бы увидеть, а также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике!